телеканале УТР новости в студии Анечегусова. Здравствуйте. Чемпионат Европы по футболу в Украине пройдет на достойном уровне, убежден президент Украины Виктор Янукович. Об этом глава государства сказал в ходе общения с французскими журналистами, приехавшими в Украину для ознакомления с подготовкой к евро 2012. Виктор Янукович назвал проведение евро для нашей страны одновременно и большой честью и серьезным испытанием, которому Украина готова. Президент также подчеркнул, что в рамках подготовки к этому мероприятию украинская власть предприняла определенные шаги, чтобы обеспечить адекватную стоимость проживания в гостиницах государства на соответствующий период. По убеждению президента, такой шаг со стороны государства стал стимулом для строительства новых отелей. Подготовка чемпионата... Подготовка к чемпионату для Украины – это испытание и ответ для наших партнеров во всем мире, что собой представляет Украина, потому что сама подготовка требует не только финансовых вложений, но и соблюдения определенных стандартов, и Украина к этому готова. Также президент Украины Виктор Янукович встретился с исполнительным директором организации Freedom House Дэвидом Креймером. Стороны обсудили главные вопросы, касающиеся политических процессов современной Украины, в частности, реформирование системы уголовной юстиции и будущие парламентские выборы. Президент подчеркнул, что выборы в Верховную Раду осенью этого года пройдут честно и прозрачно. Кроме того, Янукович и Креймер обсудили ряд вопросов украинской и международной проблематики. Напомним, Freedom House международная неправительственная организация, которая проводит исследования для поддержки демократии, политических свобод и прав человека». Украина заинтересована в реализации проекта транскаспийского газопровода. Возможность его строительства изучают Туркменистан, Азербайджан и Казахстан. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Бакум. По словам главы украинского правительства, Украина приветствует инициативу по диверсификации поставок энергоносителей. Вместе с тем, заявил премьер, Украина готова рассмотреть вопрос своего участия, но только когда участники проекта строительства транскаспийского газопровода достигнут договоренностей. Главным вопросом было сотрудничество в сфере энергетики, в сфере поставок нефти, газа. Обсуждались также вопросы сотрудничества в научно-технической области, в агропромышленном комплексе. Обсуждались вопросы проведения бизнес-форума сегодняшнего и участия наших компаний и компаний азербайджанских в различных инвестиционных инфраструктурных проектах на территории Азербайджана и на территории Украины. Надо отметить, что руководство Азербайджана высказало свою заинтересованность в сотрудничестве и в решении всех тех вопросов, которые были подняты в ходе двухсторонних встреч. Украинский сыр вернется на российские прилавки. Запрет экспорта украинских сыров будет снят после устранения замечаний со стороны России. Первым вернется на рынок России продукция Гадического сырного завода. Еще два предприятия пройдут проверки на следующей неделе. Напомним, 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий, заявив о том, что в них обнаружено большое количество пальмового масла. Позже еще четыре завода постигла та же участь. Государственный бюджет Украины из-за этого недополучил несколько десятков миллионов гривен. Со следующей неделе российские специалисты планируют проверить еще два предприятия – «Прометей» и «Пиратинский сырзавод». Гадич сыр уже прошел проверку, и как только будут устранены все недостатки, экспорт сыра возобновят. На твердых... Ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после обработки тех замечаний, которые высказывала российская сторона во время проверки а также в короткие сроки будут предоставлены необходимые документы и объяснения. Остановка экспорта сыра ударила и по кошелькам украинцев. У селян молоко начали покупать вдвое дешевле. Если тенденция продолжится, то селяне будут вынуждены уменьшить поголовье крупного рогатого скота. Впрочем, российская сторона выдвигает претензии не к качеству молока, а к технологии производства сыра. Разность наших требований к качеству продукции, она, безусловно, явилась вот тем субстантивным, механизмом, который запустил э, вот эту проблему и сделал ее той реальностью, когда пришлось пойти на драконовские меры. В чем проблема? Сегодня все требования к молоку, молочной продукции в России являются не ведомственным документом, а являются федеральным законом страны. Профильный министр убеждает, что все недостатки учтены. Министерство будет стимулировать производителей быть конкурентоспособными, а также изготовлять качественный продукт. Выходить на внешние рынки очень важно, быть конкурентным не только по цене, а быть конкурентным по качеству и быть и соответствовать, вернее, соответствовать тем нормам, тем стандартам, тем техническим регламентам того рынка, на котором ты хочешь присутствовать. Украинская сторона готова взять на себя ответственность за качество продукции, которая поступает на российский рынок, утверждает Николай Пресижнюк. Качество продукции, в первую очередь сыров, планируют контролировать, начиная от производителей, как это практикуется во всем мире. Для этого в Украине созданы специальные лаборатории, сертифицированные по международным требованиям и стандартам. Анна Космина, Евгений Шутко, Игорь Каркадым. Новости УТР. Топливо снова дорожает уже в ближайшее время на 20 копеек за литр. Однако, по прогнозам экспертов, до конца апреля цена на бензин А95 не превысит отметку 11,80 за литр. Напомним, в Украине в последнее время наблюдается рост цен на топливо. Это происходит на фоне увеличения мировых цен на нефть. Некоторые эксперты отмечают, что в Украине цены на бензин растут независимо от мировой конъюнктуры, а за счет спекуляций монополистов. В апреле бензин для украинцев снова подорожает. На протяжении месяца, по прогнозам экспертов рынка, цена на топливо поднимется еще на 20 копеек. Основная причина – обострения – политической ситуации вокруг Ирана. Как следствие, мировой прыжок цен на нефть. Однако есть и хорошая новость для автолюбителей. В дальнейшем стоимость бензина в розничных сетях должна оставаться стабильной. Цена на 95 не будет превышать 11 гривен 80 копеек. Это максимум. Средний будет примерно от 10 гривен до 11 гривен 50 копеек. Возможно, даже 11 гривен 45 копеек. Также на 1 гривну уменьшится цена на дизельное топливо. По словам экспертов, цена на нефть больше прыгать не будет, поскольку в другом случае просто не будет спроса на нефтепродукты. Ведь на сегодняшний день каждые 10-20 копеек повышение цены на топливо приводит к потере 10-20% потребителей. Однако опрос украинских автомобилистов свидетельствует, даже такие цены на бензин их не пугают. По словам некоторых политологов, граничная стоимость бензина для украинцев 12 гривен. Нет, это не так. Опросы свидетельствуют, что у нас достаточное количество потребителей, треть из которых утверждает, что их не волнует цена на бензин. При надобности будут платить и больше, и зарабатывать тогда будут стараться больше. Чтобы сэкономить, прогнозируют эксперты, украинцы будут переходить на топливо с более низким октановым числом. Следовательно, заправлять машину будут менее качественным 92-м бензином. А вот для тех, кто сидит на дизеле, ситуация лучше. В Украине все еще есть запасы этого топлива. Оно было закуплено по меньшим ценам, поэтому его стоимость в ближайшее время не изменится. Повлиять на формирование цен на АЗС может и власть, привязав ставки акцизного сбора для топлива к мировым ценам на нефть. Такой законопроект разработан на министров Украины и вскоре должен быть подан на рассмотрение Верховную Раду. Наталья Шкарова, Анна Космина, Михаил Городецкий. Новости УТР. Пасхальная корзинка в этом году обойдется украинцам минимум в 200 гривен. По прогнозам экспертов, накануне праздника цены на продукты подпрыгнут в среднем на 10-30%. Цены на обязательные продукты пасхальной корзины, яйца, мясо и свежие овощи традиционно вырастут в цене накануне праздника. Экономических оснований для этого нет. Чистая спекуляция, утверждают эксперты. Меньше всего подорожают яйца, в среднем на 50 копеек. В связи с тем, что возрастет спрос на эту продукцию, вырастет цена на 20-30% на свинину, на курятину. Цены на говядину расти не будут, там некуда. Относительно свежих овощей, они вырастут в цене процентов на 10. Уже в середине апреля завышенные цены упадут, прогнозируют эксперты. Особенно это касается овощей. На складах у производителей остаются большие запасы с прошлого года, поэтому цены на продукты они держать не будут. Что касается картофеля, капусты, моркови, продукции открытого грунта, здесь подорожания не должно быть вообще. У нас большое перепроизводство, поэтому даже сезонного колебания не будет происходить. Следующее подорожание мясной продукции эксперты прогнозируют на период массовых пикников, майские праздники. Юлия Война, Анна Нерус, Алексей Кальный, Новости УТР. Люди с нарушениями зрения смогут следить за матчами Евро-2012 с помощью аудиоописательного комментария. Специально обученные комментаторы будут описывать и рассказывать для незрячих людей все, что происходит на поле. Каждый стадион чемпионата будет оборудован 30 специальными аудиогарнитурами, с помощью которых слепые люди смогут фактически увидеть футбольный матч. Программа реализуется в рамках международного проекта УЕФА «Евро-2012. Футбол без границ». На этом у меня все. Хорошего вечера и до встречи на телеканале УТР.